Вас приветствует программа MyLanguage. Это изучение иностранных языков методом динамического погружения в языковую среду. Ничто не позволяет так быстро освоить иностранный язык, как нахождение в языковой среде. И именно этот метод лежит в основе MyLanguage. Эта программа разработана лингвистами, программистами и преподавателями Соединенных Штатов. Мы все изучали иностранные языки, но очень немногие могут говорить на том языке, на который были потрачены годы и большие средства на репетитора. В настоящее время нам предложено 14 самых востребованных языков. Я покажу вам, как можно получить программу изучения языка постоянное пользование для всех членов семьи. Итак, после приобретения нужного языка вам присваивается логин и пароль, по которым вы устанавливаете через интернет программу на ваш рабочий стол. После этого интернет для изучения нам не нужен. Мы открываем нашу программу и вносим имя пользователя. В данном случае я открыла свою программу, и вы видите 4 пользователя. Елена, Иван, Марина, Валентина. Программа предполагает 5 пользователей, и мы имеем возможность добавить еще одного. Ольга. женский. «Сохранить изменения». Выбираем курс. Это может быть подробное изучение, письмо, грамматика, чтение. Можно выбрать то, что необходимо именно вам. Если вы изучали этот иностранный язык в школе, вам нет необходимости начинать с алфавита. А предположим, что вы новичок, и поэтому рассмотрим подробный курс. Заходим на страницу нашего нового пользователя Ольги. Английский язык, американская версия, состоит из пяти уровней сложности. Выбираем первый уровень. Загружаем первую страницу. Для этого необходимо щелкнуть несколько раз. мы видим первую страницу нашей программы. Изучение языка начинаем с алфавита. Здесь мы услышим, как звучит каждая буква и как она произносится в слове. A, apple, black. H, hat, head, behind. Теперь мы приступаем к изучению языка. Вы видите на экране первый уровень сложностей английского языка. В каждом иностранном языке несколько уровней сложности. Уровни разделены на четыре модуля. Первый, второй, третий и четвертый. В данном случае первый модуль, на котором мы находимся, подсвечен. Каждый модуль разделен на четыре ключевых урока. Первый, второй, третий и четвертый. Все ключевые уроки, в свою очередь, разделены по темам «Произношение», «Словарь», «Чтение», «Письмо» и так далее. Подробный просмотр всех уроков находится внизу. Итак, мы видим все уроки первого уровня сложности первого модуля. Для сравнения это первый класс, первая четверть. За каждым из четырех модулей следует ВЕХА – диалог по пройденной теме, своего рода тест. Возвращаемся к курсу и заходим на первый урок – произношение. Процесс обучения начинается с восприятия и воспроизведения самых распространенных фраз, лежащих в основе любого языка. Сейчас мы посмотрим урок произношения. Программа – предлагает прослушать правильное произношение слов диктором, носителем языка и повторить следом. Если мы произносим неправильно, программа нам об этом подсказывает. И в отличие от репетитора, позволяет повторять слова и уроки столько раз, сколько нам необходимо. Drinking. Dream. Drink. Drink. Drink. Drink. Drink. King. King. King. Drinking. Drinking. Drinking. Drinking. Drinking. A oh boy. A boy. A boy. A man. A man. A man. A, man. A woman. Right. Whoa. Wo man man. man. Man. Man woman, woman, woman, men, men. Men. men, women, <coughs> <coughs> <coughs> We. We. We. We men mean. Men Men Men, women Women Women Women Women. завершили урок с 81% успеваемости. 32 правильно, 2 неправильно и 3 не показано. Мы можем повторить урок, продолжить, либо вернуться на домашний экран. Но так как у нас цель не изучить язык, а продемонстрировать работу программы, то мы возвращаемся на домашний экран. Мы сейчас на уроке грамматика. The girl drinking. The girl drinking. The girls The girls are The Если мы отвечаем «не» правильно, то программа нам об этом показывает. The The boys Неправильно. А вот это правильно. The boys are swimming. Здесь уже уроки грамматики, единственное множественное число. The is running. The man is running. The Are drinking. The men are drinking. The is eating. The woman is eating. The are swimming. The women are swimming. The boys are eating. Это множественное число. The men are reading. Мужчины читают. Множественное число. The women are drinking. Женщины пьют. The girls are running. Девочки бегут. Множественное число. Из трех вариантов мы должны выбрать правильный. The man is cooking. Мужчина готовит. Женщина The читает. Women are reading. Девочка The girl пишет. The boys are swimming the woman riding the woman is riding the girls drinking the girls are drinking the boy the boy is reading the men the her. men are running he running he is running he he is eating she she is drinking she oh, she is reading they они готовят They are число. They Они, пишут. They, are Он are Они пишут. They are writing. Is swimming. Они is swimming. They are writing. Is she They are eating. The... The... is swimming. The woman is swimming. The... are... The men are cooking. He... drinking. He is drinking. They... Они бегут. They are running. Мы завершили урок. 73% успеваемости. 28 правильно, 6 неправильно и 4 пропущено. Можем повторить урок до самого стопроцентного результата. Либо продолжить, либо вернуться на домашний экран. Возвращаемся на домашний экран. А сейчас мы посмотрим письмо. Swimming, running, Бежать. Cooking. Готовить. Картинки меняются местами. Мэнг. Eating, eating. Сейчас мы должны написать слово, которое предлагает нам программа. Для этого мы можем воспользоваться клавиатурой, которую мы видим на экране. Либо на домашнем компьютере. Пишем. Слово. И сейчас мы можем проверить правильность его написания. Мы видим ошибку. Программа нам указывает цветом. Исправляем ошибку. Вторая ошибка. Исправляем. И проверяем правильность написания. Правильно. Reading. Reading. Точно так же э, со следующим словом. Мы не будем писать. Пропускаем и переходим на следующий урок. Drinking. Мы показали Drinking. принцип работы этого урока. Письма. Включаем вручную Cooking. и переходим на следующий урок. На данном уроке вы просмотрели принцип письма. Здесь мы просто переписали слово. По мере углубления в программу будут усложняться все уроки. Вам будут предложены диктанты со сложными текстами, восприятие на слух, диалоги. Hello. Hello. White. White. White. White. Black. Black. Black. Red. Red. Blue, blue, green, green, green, yellow, yellow, blue, the sun is yellow. The apple is yellow, the sky is blue, the egg is blue, the moon is Hello. One egg. Three cats. Two pens. Three bicycles. Two dogs. One car. four men, six apples, six girls, five newspapers, four boys, five books, One Two Three Four Five Six Two Four Six One, two, three, four. One, two, three, four, five. One, two, three. Six, one, three, five, two. There is one egg. How many cups do you have? The man is buying a coat. What is this? This is a sandwich. Сколько сэндвичей? два Мы вам продемонстрировали самый простой уровень сложности. Самое начало программы, первый модуль. По мере продвижения, как жемчуг на нитку, нанизываются уроки. И с каждым уроком мы углубляемся в изучение языка. Программа MyLanguage устанавливается не на год два или три, а в постоянное пользование. Следовательно, есть возможность вернуться к выбранному вами языку даже через несколько лет, чего не может вам дать самый лучший репетитор. Остановите свой выбор на нашей программе. Благодарим вас за просмотр!